Вы просто еще раз пересмотрите, забирает и сразу же рисует краснянку, без возможности как-то выйти в ноль. Минус 0.26 на рабочий объем и минус 1681 доллар. привет ребята добро пожаловать на канал в этом видеоролике я вам покажу самые интересные сделки которые открывал на этой неделе были сделки которые принесли профит более 3000 долларов но также были сделки которые этот профит полностью забрали покажу самое интересное поэтому подпишитесь на канал поставьте лайк обязательно поставьте колокольчик чтобы не пропускать новые видеоролики а я без лишней воды сразу буду переходить к делу первая сделка была отработана по инструменту bitcoin bitcoin у нас начинается начинает активно расти и становится в консолидацию. В этой консолидации он формирует первый уровень сопротивления, второй, третий, получается каскад из таких вот уровней сопротивления. Около круглого числа 29300. Именно здесь я выставляю свои отложенные заявки и сразу лимитные заявки уже на фиксацию этой позиции. В эту сделку я зашел немного заранее, также начали подставлять плотность в стакане фьючерсов и именно с этого момента у нас пошел хороший импульс. Импульс просто был шикарный, меня полностью закрыла по моим лимиткам и остатки я уже скинул по рынку, совсем маленькую часть. Вот как эта сделка выглядит в дневнике трейдера, удалось заработать 3174$, доллара. забрал прям очень хорошо, можно было конечно еще забрать лучше. Но во всяком случае отработкой доволен, прям все мега круто и мега классно. Следующая сделка снова же была отработана по инструменту биткоин, биткоин как вы видите активно рос, вот это вот движение я отрабатывал после круглого 29 29300, поэтому и здесь я решил зайти тоже на обновление вот этих вот хаев. Конечно у нас здесь каскад был максимально размытый, не было понятно куда заходить, но я принял решение то что зайду частью в прям локалку локалку, вторая часть в круглая 800 ну и самую последнюю часть я просто кину уже в хай стакан в данном случае был очень активный меня забирает в позицию, добирает около плотности, здесь мы не вкатываем поэтому я не выхожу, забирает последнюю часть, сразу подставляет плотности, и стакан просто опять же начинает разрываться его просто разрывает, но так как у меня здесь не стояли лимитные заявки на фиксацию они стояли они потому что я думал ну мало ли биток там вообще 2-3% нарисует, я просто очень красиво руками, но как показала практика не стоило жадничать, забирать как бы свои законные там 0,6-0,7 процентов, но в целом я даже и руками здесь вышел неплохо итого эта сделка мне принесла 1249 долларов тоже крутая, быстрая сделка 16 секунд, можно было конечно по лимиткам как-то закрыться получше но во всяком случае здесь я заходил даже не на тот полный рабочий объем, который уже привык кидать, следующая сделка снова же была отработана по биткоину, только уже в здесь не было какого-то хорошего падения, хорошего роста, нет, инструмент просто подходил к своим уровням поддержки, расстояние между уровнями здесь было я бы сказал такое великоватое, плюс резкий подход, почему сюда заходил, сейчас бы вообще сюда наверное, не заходил, рядом было круглое 29800, возможно меня как раз таки это и подкупало. Как я вижу была хорошая активность в стакане, меня забирают в позицию с неким проскальзыванием, стакан просто рвется. И здесь на затупке я выхожу из этой позиции. Но отработал круто, мне даже сейчас нравится. По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так. Забрал 0.32, как по мне там все, что можно было максимум забрать, то я и забрал. Здесь заходил опять же не на полный рабочий объем, но хоть что-то сделал правильно, потому что ситуация так себе, как бы под лед, хотя может быть там был какой-то красивый уровень. Ну вот прям сейчас смотрю, уровни мне не прям супер круто нравятся. Но во всяком случае это плюс и это уже хорошо. Следующая сделка была отработана по инструменту эфир. Как вы видите, есть у нас вот такие вот какие-то уровни поддержки. Эфир у нас не особо как бы хорошо ходил, но в целом 0.3 можно было забирать. Я подумал, почему бы мне с каждой локалки не забирать по 0.3. Сразу выставил свои отложенные заявки и лимитные заявки на фиксацию примерно в 0.3%. Хорошая активность в токане, меня забирает в эту позицию. Сразу же идет хороший импульс. И на этом импульсе я закрываю свою позицию По дневнику трейдера эта ситуация смотрится вот так Забрал 676 долларов Очень быстрая, красивая сделка, без боли Но опять же не на полный рабочий объем Далее разбирать сделки я уже не вижу смысла Потому что профит там уже не такой существенный Теперь давайте перейдем к сделкам, которые у нас принесли убыток на этой неделе было ну прям такое Знаете почему такое? Э, вот и э, ты торгуешь получаешь какой-то хороший плюс вот у меня был плюс по биткоину там на 3 чем-то 1000 долларов я получил этот плюс по битку потом беру опять перехай по битку думаю да и все так просто ты шо короче включается режим какого-то геракла я не знаю режим кого но во всяком случае ты начинаешь думать что ты вот каждый пробой будешь забирать и у меня вот этот вот режим включился и вот как бы на эфире этот режим как бы не прокатил Поэтому и получилось вот два больших вот таких вот минуса Которые полностью забрали профит с биткоина И потом куча вот таких вот мелких минусов Которые забрали профит с других каких-то ситуаций Ладно минус, но вы просто посмотрите как это было красиво Там просто без возможности избежать этого минуса По эфиру у нас вот такая вот локалка Очень кривая, очень некрасивая Но во всяком случае решил я в нее зайти Плотность в стакане спота, плотность стакани фьючерсов на отметке 2125. Захожу непосредственно чуть-чуть перед этой плотностью, в надежде на то, чтобы меня просто не просквизило. Также планирую увидеть какое-то хорошее движение, но ну, потому что я думаю все видят то, что инструмент эфир у нас очень активно начал расти, когда пробил отметку в 2000 долларов. Поэтому я мог предположить, что движение просто продолжится. Здесь появляется какой-то типок, который начинает просто кидать огромные объемы по рынку, меня и сразу тянет в минус 1400 или 1600 долларов. Вы просто еще раз пересмотрите, забирает и сразу же рисует краснянку, без возможности как-то выйти в ноль. Поэтому вот такая вот больная сделка у меня и получилась: минус 0,26 на рабочий объем и минус 1681 доллар. Неприятно. Красиво, Да ты что? За 2 секунды потерял чьи-то 3-4 зарплаты. Да ты что? А также, ребят, хочу вам напомнить, чтобы вы не забыли подписаться на YouTube канал. И также у нас есть еще телеграм канал Mbox где я показываю все свои результаты. Вот результаты этой недели я уже давно опубликовал в Телеграме. Да, вы увидите только через неделю. Короче, все вот развалы, какие-то прикольные сделки я публикую вот тут. Поэтому переходите, подписывайтесь И не забывайте, что по ссылкам в описании вы можете получать скидку. На торговые комиссии Следующая сделка не менее кринжовая Тоже по эфиру Короче эфир меня просто брал и куканил Вот как можно максимально Так и куканил Один раз он мне дал 0.3 Я думал то что с каждой локалки буду забирать 0.3 И короче этот план не сработал Я выставляю свои отложенные заявки Перед вот таким вот уровнем Он даже на минутках смотрелся реально прикольно Даже с какой-то как будто бы проторговкой И вот эти вот как бы 0.3 там нарисовать Но ну, я думаю ну ничего тут как бы сложного не было активность такая я бы не сказал что была прям крутая но во всяком случае она присутствовала и смотрите ну просто кукан без возможности выйти в ноль забирает в позу все сразу рисует ноль сразу рисует краснянку я уже давно вышел с позиции я здесь не сижу чтобы вы понимали я давно уже кликнул выйти из позы но из-за того что пинги подскочили из-за того что просто вот эфир сразу вкатил все привет до свидания. В этой сделке удалось за 4 секунды потерять 1488 долларов. Вот такая вот красота. Такой вот кукан сделал эфир. Но неприятно, конечно, неприятно. Тут еще я зашел на повышенный объем, потому что что-то меня триггернуло, короче, и немного. Ну, короче, начали немного играть эмоции. Я понял, что это меня затриггерило. И здесь я получил убыток, который тоже не ожидал. Эту сделку я не записал, минус 510 долларов. Вот почему, собственно, я и повысил. Потому что изначально, вот, даже по времени видно. Я захожу в круглое число, в эту вот локалку. Меня берет, сразу тянет, минус 510 долларов. И здесь я типа повысил объем, аля, чтобы отбить, короче. Ну, такое себе. Далее пошли уже какие-то незначительные убытки, которые мне не хочется разбирать. Но вы поняли. Сначала я такой, йоу, ты шо, ля, поднял на битке, короче, пятерку за один вечер. А потом вот так вот все это к сожалению, раздал. Поэтому, если смотреть результаты этой недели, если позапрошлой неделе была там в плюс 9 долларов, это начиналось в плюс 6 тысяч долларов, то к концу недели у меня осталось всего лишь профита на 130 долларов. Но опять же, так как я пользуюсь сервисами для возврата комиссий, то я себе сэкономил 25%. А 25% от этой суммы это примерно там 1200 долларов поэтому если считать суммарный профит то это примерно там 1300 за неделю в целом неплохо но опять же можно было не раздавать вот на этой вот всей ерунде можно было просто не раздавать отработал биток эфир сел все просто ждешь каких-то других хороших сетапов этим роликом я еще ребята вам хотел сказать то что эйфория это тоже не всегда хорошо не всегда хорошо когда вы очень много зарабатываете потому что Бывают дни такие, скажем, вот неудачные у меня, как, например, пятница. Я потерял часть от э, депозита. Все, я такой расстроился, ну, пошел себе дальше отдыхать. То есть все, я просто забил на торговлю. Айфория – это когда ты реально заработал много, тебе хочется больше. Ты там начинаешь в каждый сетап заходить, там чувствуешь себя мастером пробоев. Но по итогу вот с такого вот радостного настроения ты падаешь вообще на донышко и... Лучше такого не чувствовать, но опять же, у трейдеров это как стиль жизни, к этому надо привыкать, привыкать к доходам, к убыткам, ну, у меня эта неделя вышла вот так вот. В общем, всем, ребята, удачи, всем профита, всем счастья, мира, добра, как говорится, давайте на зеленке закончим и всем пока.